привет друзья сегодня у нас 30 юбилейный выпуск ответов на вопросы и сегодня будет только основной канал потому что думаю забросить второй канал понял что гипотеза эксперимент эксперимент очевидно неудачный вот поэтому сегодня продолжим просто на основном канале ну поехали ну как обычно всем спасибо кто пишет хвалебные или наоборот нехвалебные комментарии, буду отвечать только по делу, по существу, по вопросам. Всем спасибо заранее. Take On Me. Take On Me можно тоже отправить в сразу в список. Да, Take On Me давайте. Можете сыграть тему из South Парка. Честно говоря, не помню. Наверное, могу. Надо послушать. Смотря что там звучит. Если мелодия есть, то почему бы и нет. Вот правильно написал кто-то, Балалайк истинно народный инструмент, но не, и недооцененный, и тол не только на нем шарика играли. это действительно так. Желаю, чтобы все. Пародия на гитару, но круто. Вот так вот, представляете, оказывается, балалайка это у нас пародия на гитару. А гитарам пародия на что тогда, простите? Так, ну если такой логикой рассуждать, да? Саундтрек из сериала «Скорая помощь 4», тема 21. один. Ну, если найду, если нотки есть, отправляется в список. Дурак и молния камнем по голове. Э, давайте тоже, оно в списке уже есть, поэтому. Темп увеличил процентов на 10-15. Ну, да, пришлось, потому что, чтобы тогда влезть в минуту. Помните, еще тикток когда-то был э, не больше минуты. Поэтому я от, потренировался и выбрал темп, в котором умудрился запихнуть и, да, всю мелодию в одну минуту. Кто там спрашивает, юзер, сейчас вот эти все названия вот юзеры мне не нравятся, конечно. Сергей, можете рассказать и желательно показать, как вы прицепили к балалайке ремень. Да, пожалуйста, рассказываю. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Вверху здесь на голове я откручивал э, крышку, открутил и шнурочек закрепил уже с помощью э, уз, узла обычного, да, то есть пропустил здесь в отверстие которая идет к колку, к ручке колка, вернее, да, и просто закрепил обычный шнурок, шнурок с помощью обычного узелка. Все. Особых тут премудростей нету, да, вот. Откручиваете крышечку и туда узелок. С другой стороны, ну, поскольку у меня здесь а, крышка электроники, Значит, я сделал в этой крышке еще два отверстия, еще два дополнительных отверстия, вот, Шну... и взял другой шнурок, другого немножко фасону, и два узелка, то есть здесь узелок один, и с другой стороны, там тоже внутри узелок. То есть он так как бы свободно двигается, а ну, оттуда вытащить его невозможно, поскольку там два узелка. Все. Но как вам сделать это, если у вас нет крышечки задней, значит, можно... Полукольцо на, допустим, на кожу, тоже шурупом завертеть таким, он называется пресс-шайба. Пресс-шайба, в принципе, она хорошо туда влезет, я думаю, пресс-шайба пресс -шайба сантиметра 3, 35, допустим, или 40 максимум. 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Ну, чтобы не насквозь, допустим, или чтобы, не дай бог, в деку не вылез. Да, то есть, ну, где-то 35 максимум, я думаю. 30-27 подойдет, пресс такая, и на кожу, и вперед. Очень даже, я думаю, получится. Ну, если, конечно, не жалко. Можете мастеру отдать, он что-нибудь другое придумать Когда следующая оффлайн-треуголочка? Ага, когда встреча? Когда треугольная встреча? Не знаю. Угадай-ка, 5 мелодий. Рамштайн, Зикина, Киркоров, Зинчук, Газманов. Интересный комментарий. Энд Кредитс, не знаю, если это местнее, то отправляется в список. Вот, э, пишет парень, э, наверное, жалею теперь, что не учился на Балалайке. Это фантастика. Спасибо. Видите, кто-то даже жалеет потом, что не учился. Настоящий мастер на балайке, на балайке, может что угодно исполнить даже в времена года, мою любимую зима. Я прав, Сергей? Да вполне, зима, кстати, да, там не очень сложный, насколько я помню. Как парень играет, я просто обалдел, такое соло, вы профессионал-музыкант, наверное, с образованием. Да, ну, кто знает уже давно, что я Гнесинку закончил, да так прикольно это почти немецкий марш посвелин верт ринки на у него был разбор в ответах на вопросы еще до того как рубрика играю все подряд появилась ну так это она и есть правильно в разных это разные названия одной и той же песни как, как известно многие песни просто качуют из одного народности из одной народности в другую и просто разные названия разные тексты от мелодии одна и та же вот вопросы кто-то еще ответил на вопрос на балалайке легче выучиться чем на гитаре я ответил просто нет кто-то мне помог, профессионально мне легче, баллайка в академическом строй, по сложности не уступает классической гитаре, в народном строе, естественно, проще, как впрочем гитаров гитара в дворовом стиле игры. Да, просто и понятно. Где футболку взял? В магазине. Где же еще? Амурские волны сыграете? С меня подписка. Так, ну, амурские волны отправляются в список, я, честно говоря, что-то не помню, кто-то просил или нет разбор мелодии операция и «Э», рынок о как ну это по сути корабейники но там да есть свои нюансы почему у него так мало лайков пересмотрел все видео классный мужик а я откуда знаю почему у меня так мало лайков это вы мне объясните почему а, YouTube рекомендует всякую дребедень а был он как-то давит что ли или... нет последнее время кстати там начало все взлетать что-то пару дней прямо очень хорошая динамика опять же вот этих видео «Очуметь, ни разу не видел и не слышал, чтобы так технично играли на балалайке. У меня, наверное, предположение, что вы профессионально и на соло-гитаре играете свободно, да». Ну, не то чтобы свободно, но сыграть, если позанимаюсь несколько дней, если прям понадобится что-то сыграть, сыграю, конечно, без проблем. «Не ждал такую речь, жалею, что подписался». То есть по-английски нельзя разговаривать, да? Что за фаш... какой-то нацизм специфический. Если музыкальный слух отсутствует, его можно разобрать. Кого разобрать? Кого разобрать? Сложно, сложно, непонятно. Индедескар Бреговича отправляется в список, да? Индедескар. Вот так, вот. Путин никогда не лжет. пенсионный возраст повышать не буду, пока я по институции. Вопрос, почему у меня на канале такой комментарий? Пишите. Здесь что-то новое, что ли, вы что-то новое прям открыли? Для себя или для меня? Я думаю, мои подписчики вполне разумные люди и сами видят прекрасно это все. Че, неужели что-то новенькое вдруг? Очень классно, замечательно. Сколько лет играешь на Балалайке? Много. Уже, получается, 27 лет, 28. В связи с последними событиями, балайка, к сожалению, как-то незаметно отошла на второй план. Но когда попадается видео, смотрю, отлично. Чистенько, как впрочем и всегда здоровье мира. Эм, вопрос. С последними событиями этих событий разных в мире происходит бешеное количество, да? И с, с последними событиями балайка никуда не отошла. Я не, не уверен вообще, что балайка как-то была очень сильно на переднем плане. Да. Может быть, только в, в начале своего. По пути на профессиональной сцене, благодаря Андрееву, да, там когда были гастроли и по Франции, и везде, да. А так балалайку я смотрю, особо-то, как вы видите, удивляются даже люди, что, о, оказывается, на балалайке играть-то можно, да. То есть уважение к гитаре, кстати, вот гитара, как дворовой инструмент, реально дворовой, на котором там играют всякую похабщенную и в том числе, да, не только, почему-то уважают и нормально относятся а балалайки когда хотя бы профессионально в основном то играют классику почему-то уважения так и нету вот вам средства массовой дезинформации да? сформировали определенное отношение к инструменту просто поднимите руку те кто реально в своей жизни видел как какой-нибудь алхаш или или такой э, персонаж э, вроде Шарикова в реальной жизни играл бы на балалайке и не по, трепчену, по хапчену, там, матерные частушки, чтобы это было именно, вот, скажем так, противно. Дело не хитрое. С таким отношением. Вот напишите в комментариях, вы видели вживую хоть раз, или там, чтобы балалайка кому-то голову разбили, допустим, да, или дрались балалайками, кроме как в фильмах. Или там чтобы, кроме шариков, кроме фильма это вы видели вживую. Мало кто в живую вообще лайк увидел. То есть это все вы в основном черпаете из фильма. Из фильмов, допустим, или Ну откуда еще, больше неоткуда. Так, вальс Гран Вальс Франсиско Торрега. Отправляется в туда же в список, да? Сергей, больше года назад вы сделали видео, видео про песню на гитаре за 13 минут. Будет ли продолжение? То есть вы говорили, что выберите слова и добавите их. Да, сейчас занимаюсь как раз, скажем так, целый, целым полостом. там у меня целая папка неизданного, да, и вот в том числе и эта песня там есть. Но как бы, что выйдет первым, не знаю, потому что я решил протестировать, может, видели на канале, я выставил Калинку, там, Варяга я выставил, да. В общем, потихонечку буду показывать короткие фрагменты, который больше понравится, тот, наверное, буду доделать с того и буду начинать. вот Сразу все невозможно сделать. И, честно говоря, хочется что-то э, именно соло балайчное, не песню. Потому что песню может спеть, вы знаете, моя Аня, моя супруга. Вот поэтому, если что так можно да и песню записать в принципе сергей а почему избавились от крутилок и переключателей на балалайке а, дело вот в чем у меня же есть педаль процессор да вот этот гитарный и в принципе я понял что э, я же все равно в него в, в подключаюсь и там все это есть и чтобы поменьше было всяких потенциометров да чтобы поменьше было потенциометров которые так или иначе влияют на, или искажают да? Звук, чтобы поменьше было Сразу из пьезодатчика Звук идет прямо туда В процессор и уже из процессора Выходит то, что нужно, потому что на нем все это есть Не знаю, не вижу смысла В этих крутилках Они только мешали иногда за случайно и звук ушел Вот А так сейчас хотя бы я точно знаю Что все, что мне нужно, все есть там В процессоре Не меньше, не больше Не попал, это очень флошь похоже в группе крови так налажал, ужас, Миша на ухо не то, что наступил, а потанцевал. Ну, вы согласны все? Что ж я там так сильно налажал-то? Вопрос, что за зверь такой висит? Честно говоря, не запомнил название, это просто вот такой вот фрукт, он несъедобный, он просто для, декора... для декоративных целей. Огромные плоды и они бесполезные. Не, может полезные каких-то для каких-то там насекомых ну, других животных но человек в пищу не ест замечательная песня замечательная девушка поет но эти посторонние звуки хрюки испортили половину удовольствия от прослушивания зря вы собак его оставили на месте съемки ну, наоборот же интереснее так собака подпевает чем собака то помешала тем более мы же не это же не студийная да, аудиозапись тем более просто вот захотелось нежность для канала записать Сергей, в ваших видео появляется иногда футляр для лайки пластиковый. Скажите, где можно такой купить? Ну, вы имеете в виду, наверное, вот этот футляр, да? Давайте расскажу немножко. На самом деле это не пластиковый футляр, а карбоновый. Вот такой футляр замечательный. В поездках очень мне пригодился, да, в самолетах. Я не боюсь в нем и балалайку кидать в ручную кладь. Очень классный футляр. Делает мой друг Максим вот в Москве, поэтому если нужно заказывать, вот. он водонепроницаемый, пули непробиваемый <laughs> вот, то есть, чтобы его закрыть, надо постараться, слышите, да? еще, а, тут не слышно, наверное, то есть, когда его открываешь, даже звук, воздух заходит, ну, да, не слышно, вот, пошел, то есть, то есть, он здесь прокладка из резины. Ну, то есть и в дождь и, и что угодно я туда даже положил э, анти антивлажность скажем так, да, специальный порошок чтобы влагу лишнюю он собирал так что если нужно заказывайте дам контакты все ну ладно спасибо друзья вопросов было не так много но зато интересные а, значит подписывайтесь ставьте лайки балалайки увидимся в следующем видео пока